Итак, 28 марта 2022 год, внутренняя программа Пактиданта Итак, сегодня утром мы слушаем наставление Сарасвати Прабхупады. Он нам рассказывал о том, каким образом нужно совершать, как нужно совершать бхакти. И вот Гурудев сейчас говорит, если если какую бы какую бы вы э, вкусную еду не готовили, но если вы туда будете класть чес, чес, чеснок и, и еще, ну, еще что-то туда, лук, какие-то нехорошие ну, не, не, не вещи, выключи, выключи, пожалуйста. Я выключила, Я выключила. Так, первое, что нужно сделать, это, Гурдев говорит, мы в одиночку, мы не можем там делать ни арати, ничего, нам всегда нужна какая-то компания, поэтому Гурдев говорит, что очень важно иметь ну, в доме компанию Садусангу, то есть, чтобы, чтобы, если мы будем... Ну, сейчас вот в наше время в нашу югу очень сложно совершать совершать как бы в одиночку и даже когда мы делаем как увароти кто-то же кто то же мы сначала предлагаем четыре раза четыре раза вокруг стоп три раза вокруг животика три раза вокруг головы семь раз вокруг всего цвет тела то есть когда кто-то кто-то предлагает тарелочку кто-то должен в это время и так далее и тому подобное то есть и поэтому мы каждое утро мы должны чтобы наш день начался правильно и вот мы в своей, в своей семье мы должны сначала всех приучить к тому чтобы мы ну, все совершали арати и так далее нам помогали и вот таким должен должен обозначаться наш день то есть чтобы все весь день прошел благоприятно его нужно начинать обязательно с арати и вот например если если, если у нас с утра, там, если мы, мы с утра должны умываться, мы должны там чистить зубы и так далее и тому подобное, точно так же, таким же образом мы должны э, э, ухаживать за нашим такураджи. То есть обычно, если у вас есть, э, э, есть такураджи дома, если божество само, вы тоже обязательно после и должны совершать, не купать его. И также мы должны чамары. Если если лето, если жарко, то мы должны должны, должны чамары омахивать, так да, же Почему? Мы, мы также мы за, мы, ухаживаем, мы за ухаживаем за нашим за нашими за нашим божеством точно так же, как за маленьким ребенком. Мы одеваем очень красивые одежды, и мы должны быть красивее, чем себя. То есть мы за Такураджи должны показывать очень хорошо. Мы должны предлагать ему фрукты там определенное время. И если мы делаем такую севу Бхагавану, это, это Бхагават Сева. Это называется Бхагават Сева, когда мы служим Такураджи. И так как Господь оставил себя в форме, в форме, в форме вот, вот этого Божества, то это как бы, как бы считается прямая сева Такураджи. Прямая сева Господу. Но, и, но Гурдев сейчас говорит, что важнее, Вашнава Сева или Сева для Такураджа. Да, ващнава... Вот Махапрабху говорит Вашнава Сева и Намасан это самое, это самое важное, что, самое быстрое, что может дать нам э, какой-то результат в Это сказал сам читание Махапрабху. Но на самом но, но, но если мы будем служить, то есть мы можем служить так лишь только по милости саду. Только по милости саду. То есть Буда говорит и Сева Бхагавану, и Сева Вайшнаум она очень важна. Но без Сева Вайшнавом ты не сможешь совершать Севу Бхагавану. Итак, была какая-то пара, и у, него, у них был сын, его звали Хари. И в Бенгалии обычно кушают сабджи с И у них много, они там едят много риса, и любят джейкфрут. И на, на самом деле вот если, если у нас есть какие-то там что-то что, что какая-то еда что какие-то вкусности мы не должны это сами мы это, мы это не должны сами есть мы должны это сначала предложить Господу и, и когда там вот этот мальчик там какой-то почтав пришел к ним в дом и у них был вот этот же фрукт. <реклама> ну, ты. Ну, ты видишь? Ари, так и нам ари, пили, байсно, а, значит, они, вот эта пара, семья, жена, муж, у них был муж Хари, и, ой, муж, был сын Хари, которого звали. И <суд incluso> у них там какой-то вайшнав к ним пришел попросить ну, еды или что-то такое, севы вот они сказали, у нас внутри, у нас есть вот сын Хари он настоящий вайшнав, поэтому нам никакие не нужны вайшнавы, ну, которые там пришли к нам с улицы и Гурдева говорит, на самом деле Сарасвати Прабхупат никогда такого не говорил то есть какой бы ващнав к нам не пришел в какое бы время он к нам не пришел мы должны ему совершать севу а, когда во времена Сарасвати Прабхупатт Упады, кто бы не приходил в темпл, кто бы не приходил в храм, ему его всегда угощали еду, всегда ему давали просад. Если мы не накопим сукрити, если мы не будем служить в Ашнау, каким образом, мы, каким образом мы, мы накопим сукрити? Пока у нас не накопится определенный запас сукрити, мы не сможем с вами служить Господу. Там кто-то захотел принять саньясу. Махапрабу, он был из браманской из, из семьи. И, и, и, и когда Махапрабу, он решил принять саньясу, на самом деле, там, мать и жена, они очень сильно расстроились, потому что, она, как бы, никто не хотел его отпускать, и у них не было никакого там бизнеса, никакого средства заработка. Но Махапрабху но Махапрабу, он взял... Он сказал, он сказал, мать, мама, ты не переживай, как бы, я, я тебе оставлю божество, и когда ты будешь предлагать ему еду, когда ты будешь о нем заботиться, я буду сам приходить и есть эту еду. Шачима ты спросила, так это. Сейчас. Вот, значит, потом э, сейчас там э, сейчас он я, я не понимаю, про что он рассказывает. Итак, махабху нам дает дает нам уч учение, когда когда мы Нарайна Нарайна он сам он, Нарайна сам делает Какое-то служение Господу Лакшми делает Служение Господу Все А, нет, нет, я прошу прощения Нарайна служит Вайшнавам и Браманам Когда они к нему приходят Лакшми служит Так почему мы Мы считаем, что мы не должны этого делать И Прабхупат дает нам такое учение Что Багаван Сева Она очень важна но она невозможна без сервиса Вайшнавам. То есть сначала мы должны служить Вайшнавам. Если у нас нет служения Вайшнавам, то наше сокрытие никогда не, не возрастет до уровня того, чтобы мы могли служить, чтобы у нас была привязанность к Господу. Поэтому так получается ну, служение вайшнавам оно важнее. В, в других сампрадаях очень часто это не понимают, служение вайшнава. Но в нашей сампрадае именно Махапрапу дал, он сам сказал, что вайшнава сева. Гуру вайшнава сева это очень важная, самая важная составляющая. Почему мы всегда почему мы должны, должны служить Вайшнавам? Потому что на самом, у них в сердце есть трансцендентное знание, у них в сердце есть бхакти. И когда мы, когда мы служим Вайшнавам, то вот это знание из, из их сердца, оно также переходит к нам. И у них в сердце находится сам Господь. Ну и получается, когда мы служим Вайшнаву, мы служим также Господу. Махапрабху, он также дает учение, что... Ну вот он говорит, если вы служите Вайшнаву, однажды так да, уроджи сам придет к вам. Потому что Бхагавана Бхакти, однажды у Господа спросили, где ты, где ты находишься? И он сказал, я нигде не нахожусь, я не нахожусь ни на какой планете, я нахожусь в сердцах моих преданных. Поэтому тот, кто делает севу моим преданным, я больше счастлив, чем когда делают севу мне. Потому что это мои преданные мне очень дороги. Иногда бывает, что И там кто-то при... делает красивые очень короче готовит для него вкусную, вкусную еду, но при этом совершенно не уважает вайшнав. Как вы думаете, в такое сердце в такого человека Господь придет? Нет, конечно. Потому что если, если, если Вайшнав пришел в ваш дом, то это очень большая удача. Первое, что вы должны сделать, это оказать ему почтение. Вы должны подготовить ему асану, предложить ему что-то. Сегодня... Сейчас... Yes какую-то историю рассказывает, кому-то Гурдев там собирался на программу, а потом она отменилась, и вот это, и она там наготовила покоров, что-то еще, а потом так получилось, что программа эта отменилась, вот. И она, она сделала очень красивый, там тетенька, красивые там, какая-то тетенька, какие-то красивые при приготовления, это было не сегодня, о, я прошу прощения, это было не сегодня, а вчера, это было три это было дня назад. И она там, короче, очень сильно готовилась, и ей сказали, какой-то преданный, ей сказали, что программа отменяется. И после этого она очень расстроилась, и гуру Деф, он говорит, я на самом деле, вот, ну как бы... Как, как, ну, они как-то там сделали, чтобы все-таки эта, чтобы все эта программа состоялась, потому что, ну и ему прям так и сказали там, она столько готовилась на три дня там мой дом и вот так вот, так вот мы должны встречать Ващенков, то есть мы должны в сердце радоваться. И вот когда ей сказали, что программа отменилась, она была очень upset, она очень расстроилась. Вот это какие-то русские в и все, как, как когда когда нога вайшна выступает в ваш дом, ваш дом становится ну, благословленным, удачливым. Ну, Гурдев -Гур там сейчас пере он перечисляет Вайшнау, он говорит, что вот у этих Вайшнау, там у Шриваса, еще у кого-то, них они были семенными людьми, то есть у них были у всех жены. И их жены они тоже были преданными. Вот они как раз таки делали очень они готовили обычно еду для Махапрабху, всякие вкусности и еду для вайшнау. То есть женщины чем занимались? Когда они, когда они не участвовали в Киртане, они занимались Вайшнавой севой. Потом по милости Махапрабу он также проливал ну, на них милость. То есть сначала он принимал, сначала ему делали сервис, какое-то служение, а потом он их принимал, точно так же, как маленькая девочка. Она сначала поднесла ему, это потом про Нарайни так, да, она